Yeah. <laughs> за ней думать достаточно долго для понимания, что это такое же чудо, как и жизнь. Ведь покуда кто-то, чья душа ранима уже лишь мыслью о кончине, стремится максимально оттянуть этот момент, кому-то она приходится спасением и избавителем. о том, каково ей самой среди ее тяжб. Одинока ли она? Устает ли она? Вечность, полнящаяся мириадами оборванных жизней, во благо ли она или уже средним проклятью? Может ли быть такое, что она завидует нам? Нам, чей срок конечен? Нам, чьи души получают новую жизнь, новую историю. Сколько раз она уходила лишь ей одной известными тропами, вечно одна и одна в вечности. же мне жалко следующего человечка который падет от моей руки сколько лет я уже этим занимаюсь и ведь это работает я смог найти секрет бессмертия встреча с этой напастью мне не грозит скажи мне на кого Открыть охоту В этот раз Я ничего не понимаю Кто ты? Раньше я тебя здесь не встречал Привет, мой дорогой друг я знаю, что ты уже много лет скрываешься от меня, но уже скоро придет твое время. Что ты вообще такое и как попал ко мне? Мое имя Смерть. Я существую столько же, сколько существует этот грешный мир людей пыталась избежать меня, но я все равно рано или поздно добиралась до них, до всех. Это естественный процесс, и я не жалею никого, ни старших, ни младших, ни богатых, ни бедных, ни злых, ни добрых, передо мной все равны, не существую я, Мир давно бы стал слишком тесным для каждого из живых. Это всего лишь моя работа. И вот я до тебя добралась. Нет, нет, ты не можешь добраться до меня. Я бессмертен. Скажи, ты читал сказку про кощая бессмертного? Он тоже считал, что может жить вечность, и я в его дом никогда не постучусь. Но вот пришел Иван Царевич и принес меня Кащею на кончике иглы. А в итоге и Кощей, и Иван Царевич, и Василиса Премудрая, их дети, внуки, правнуки, все они в конце концов встретили меня». И все оказались в равных условиях. Зачем же ты явилась мне, смерть? Какой смысл в том, что ты пришла ко мне в этот самый час, когда я чувствую себя могущественным и непобедимым? Раз уж ты нашел бессмертие, то знай, что твое бессмертие тоже не вечно. И вот наступила эта пора. Пришло время и тебя мне с собой забрать. Да... Нет! Ты не можешь меня просто так взять и забрать здесь и сейчас! А разве я говорила про это самое время и это самое место?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 Но все изменилось в одночасье. Дорогой Георгий, извини, что я не сказала тебе об этом раньше. Дело в том, что мы больше не можем встречаться. Да, я понимаю, тебе сейчас будет тяжело это принять. Но пойми, что мы не подходим друг к другу характером, и нам надо разойтись. Но ничего страшного, я уверена, что ты сможешь найти человека, который гораздо лучше, чем я. Спасибо за эти прекрасные два года, которые мы были вместе. Прощай, твоя Анастасия! Мое сердце было разбито. Я видел ее теперь лишь как потерянное время. Чтобы сгладить боль, я начал вынашивать план мести, и я смог придумать его в одной очень старой книге, которую я нашел в местной библиотеке, описывалось, как можно обрести бессмертие. Это было для меня откровением, и я, которому нечего особо терять, решил им воспользоваться. же бывшая девушка уехала, но ее парень решил немного задержаться, чем я и воспользовался. Бежать! Бежать прочь! В те моменты я и начал терять человечность, превращаясь в безжалостного монстра. Именно потеря человечности для меня и стала ценой, которую я заплатил за то, чтобы почувствовать вкус бессмертия. Мне приснился сон, где я хожу по высокому земляному валу в каком-то небольшом городке. И я чувствовал, я чувствовал, что она за мной идет. Смерть, тебе не догнать меня просто так. Я выбрал этот путь, и это мой выбор. Пусть он и такой чудовищный и бесчеловечный, но это мой выбор. И тебе, смерть, нечего гоняться за мной. Я увидел сгоревший дом. Неужели? Это же тот самый дом, в котором я когда-то жил. Это же тот самый дом, в котором я провел детство и юношество. Это тот самый дом, из которого я сбежал при первой же возможности, оставив своих родителей. И к чему я теперь пришел, оставив родителей и уйдя с молодой девушкой? цена квесты, ну, блин, я тебе очень советую ну, я сам там, конечно, недели две работаю всего но, блин, я там столько повидал пришла, значит, группа и их там человек 6 было ну, в общем, до конца один только дошел, представляешь и там, значит, самые страшные такие скримеры и надо дверь, в общем, отверткой открыть надо выбрать там и я специально, короче, отвертку положил не ту и блин, он короче нам так пищал, ты бы видел. Кстати, я даже и не видел. Привет! Помнишь того парня, которому ты подложил не ту отверточку? Так вот, этот парень сейчас заберет у тебя то, чего тебе так дорого. Твоя жизнь! Теперь я уже не мог остановиться, я видел в каждом потенциальную жертву, но мои познания в черной магии стали давать плоды, теперь у меня был артефакт, который помогал мне найти жертву. Ну, кто первый? я туда не пойду. Че, боишь? боишься, Ну еще выйдет и что сказать-то? Здрасте, мы. А ничего не будем говорить, просто побежим. Никого нет? Они походу пьяные, я смотрю, да. видишь, придут. Ага. Uh -huh. В какой-то момент у меня на пути встал человек, который мог мне помешать и я решил действовать. Вот, короче, смотри, вот эту фигню надо убрать. Вон там тоже, короче, и вот здесь. Но сначала, короче, это сарай, скорее всего, начнем, да, получается? Вот. Наверное, да, блин, зачем я на это подписался? Вот ты же говнек мне в покер просрал. Черт! Ну давай тогда вообще все уберем. Давай и кота, твоего его тоже уберем. Я тебя уберу. Сара, короче, начнем сейчас быстро. Я припаркую свой вел где-нибудь, вот здесь. Ты так, что ли? Где ты его Я тебе сказал, вон туда, туда ну, иди. Ты сказал, можно? Я тебе ничего не говорил, можно тут. Так, короче, на, бери перчатки. перчатки. Отлично, а то не хочется голыми руками копаться в двухсотлетнем мусоре, не так ли? Вот это ты свой мусор в комнате видел, нет, а? Там даже жопы сесть негде, блин. Судя по тому, когда последний раз там упирались, там сам Сталин, блин, курил и бычки так. Черт. У меня там обычно мамка убиралась, просто сейчас я уже давно живу отдельно, я же взрослый как никак, и теперь там никто не убирается. Ты маменькин ты. Я тебе дам маменького сыкуна. ты может тебе люлечков пограть. Е-мое, <food> здесь запах. <сч needle Lincoln> я не знаю. Как из жопы твоей мамки. Ja, черт. Черт. Ja, ну короче, вот fishes. смотри. Кто это? Я ja, знаю, что это. Вот смотри, короче, вот вот это вот все сейчас убираем. Вот. Как думаешь, много времени это займет? Не знаю, блин. Ну, начнем. Ну, давай, чё? смотри. Да к твоему Велику подойдет, нет? Отвали! Это <смех> <смех> <Ты че? смех> <смех> Столько дерьма. <смех> я до завтрашнего утра не разгребу, <смех> чувак. <смех> О, смотри, что я нашел для тебя. А? Смотри, Мать <смех> что... твою! <смех> смотри, что я нашел, а? Иванушка маменькин сыночек. У? Отвали! <свят> Слушай, а ты не боишься здесь жить? В каком смысле? Ну, я слышал, по твоему району прокатилась целая серия жестоких убийств. Не знаю, кто это делает и с чем это связано, но я уже целую кучу материала набрал по этому поводу. Что-то у тебя здесь происходит, неладное. Вы не знаю опять какие-то, скорее всего, какие-то твои детские баки. Я лично я ничего не слышал. Шутишь? Весь интернет только об этом и говорит. Какой еще интернет, блин? Интернет, в котором мы сидим. Что-то я запарился. Пойдем, передохнем немного, а. Как, уже? Мы всего четверть часа работаем, чувак. Давай поработаем еще. Ой, блин, а пиво само себя не выпьет, а? А, Давай ну хорошо. Пойдем. Твою мать, я же в морозильнике оставил. Но вот это... А, Иванушка! Это я возьму с собой. Чёрт, ты меня теперь всю жизнь там будешь троллить, да? Опа. Опа. Тебе эта кукла что, покоя не дает что ли? Все, пойдем пить Пойдем. Славно поработали, Михаил. У меня все болит. Спина, руки, шея, ноги, голова. Знаешь, пару месяцев такой работы без отдыха, и я стану кочилой. <свят> ну вот ты и заслужил свой стакан пива за свои 15 минут. <свят> а знаешь, мне никак не дают покоя эти статьи в интернете насчет убийств, которые прокатились по вашему району. Все это как-то слишком странно. Массовое Ой, убийство. Да, все, хорош, не принимай все это близко к сердцу. Это опять это вот. Блобольные СМИ, это все дела, знаешь, это... Знаешь, мне кажется, это все бред силы кобылы. Такого раньше ни разу у нас не было. У нас же тихий, спокойный городок. Чем мы такого заслужили, мать его? Давай, забей просто, Иван, забей. И давай, знаешь, нормально попьем пиво. Знаешь, уже темнеет, а я все-таки не на машине, а на велике. Че, мама ругает, да? Мне просто пора домой, мужик, серьезно, кончай. Ты мой маму нет, мне серьезно пора. Вечером меня ждет Игра Престолов, новый сезон и тому подобное. Ну что, тогда завтра в то же время я пошел. Угу. Тебе показать, где вы? А, не-не, я знаю. Ну, пока. К твоим рукам без теза мне сегодня не прилипло. Чуть не забыл, прости. <говорит> <говорит> <говорит> Ты же уехал Вечер, соедините меня с полицией! Срочно! Что значит, блин, через пять минут? Ты стерва! Быстрее! А где ж вас носит, то да? «Теперь мой путь был расчищен, теперь никто не мог меня остановить». и вернулась к тебе. И что теперь? Что теперь? Я вспомнил все, я соблюдал все. Ты не можешь меня просто так взять и увести за собой. Я бессмертен! Неужели ты так и не понял, что все эти годы ты жил за счет возраста своих жертв? Твое бессмертие длилось ровно столько, сколько должны были прожить убитые тобой люди. И каждый раз, когда ты, являясь в разных образах, уносил их жизни, ты лишь делал отсрочку от меня, но никак не достигал истинного бессмертия. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, я не остановлюсь, я и дальше буду убивать этих грешников, они все этого заслужили. Извини, мой дорогой друг, но когда ты в последний раз смотрел в окно, человечество уже много лет планомерно уничтожало самих себя. Бесконечные войны из-за пустяков рано или поздно должны были привести к этому. Эта планета давно ушла в такие проблемы, из которых ей уже никогда не выбраться. Пойми. Черт возьми! И теперь менее чем через минуту произойдет взрыв и пожар. Тебя зажмет огромной бетонной плитой, и ты сгоришь заживо, но меня послал сам дьявол, чтобы облегчить тебе судьбу. Давай без лишних разговоров. Всегда будет иметь конец. Каждая история имеет свой финал. Пока есть жизнь, буду жить и я. Смерть. Человечеству был дан шанс на то, чтобы создать новую жизнь. Но глядя на то, что уже многие тысячелетия вытворяют эти грешники, оно не особо и пользуется новым шансом. И чувствую я, что уже скоро останусь я здесь совсем одна. Одна, оденешенька среди чистой, девственной природы.